уважаемые радиослушатели, интернет-зрители, это те, кто смогут и те, кто смотрят нас на канале YouTube, на канале Facebook uh, SunGate Radio, это интернет-портал радиоцентра SunGate. Микрофон Михаил Мелихов. Руководитель Центра. Центр находится в Чикаго, Соединенные Штаты, и наши координаты 847-226-9956. Это те, кто хотели бы нам позвонить или э, до эфира, или после эфира, либо время эфира. А также нас можно найти э, через скайп центра это сам гейтс солнечная ворота сам на конце буквы с 108 один ноль 108 мы также находимся на facebook на youtube если мы будем смотреть в поисковых системах это сам гейтс центр и веб-сайт радиоцентра самейс он так и называется тройное w сам точка ком и сегодня у нас необычная программа. Программа посвящена одному совершенно замечательному человеку, очень известному человеку, к сожалению, очень рано ушедшему из жизни. Его звали Игорь Иванович Ветров, и он был практикующим врачом, вел большую консультативную научно-исследовательскую работу Обучался у знаменитых мастеров Востока, в Индии, Китае, Тибете. Доктор Ветров являлся одним из ведущих специалистов в области аюрведической и тибетской медицины, мармотерапии, фитотерапии, астропсихологии, сигнотерологии, а также э, очень известным э, специалистом в мантрах, минералотерапии и звукотерапии. Это традиции Ганхарва Види. Доктор Ветров был основателем и руководителем известного, и причем не только на территории России, но и далеко за ее пределами центра дхан Санкт-Петербург, Россия, и являлся проректором по научно-клинической работе Санкт-Петербургского государственного института аюрведической медицины. И сегодня программа посвящена ему, и у нас на связи Россия-Москва, и Татьяна Земская, которая являлась его одним из ближайших помощников и о которой он в свое время мне рассказывал. Так уж получилось, что мы никогда не видались с доктором Ветровым, с Игорем Ивановичем Ветровым, но мы с ним подружились и очень близко на интернете мы с ним были знакомы. И в рамках нашего сотрудничества он провел достаточно много передач, мы с ним вместе провели передачи, посвященные аюрведии, посвященные медицине. И надо сказать, что доктор Ветров был не только специалистом именно в этих науках, но также он был специалистом во многих других. И в, астрологии, и в астрологии он разбирался, и вот стоило только заговорить на какую-то тему, выяснялось, причем как-то невзначай он об этом упоминал, и выяснялось, что он знает значительно больше, чем как бы себя он классифицирует или квалифицирует. И это были очень интересные у нас программы, иногда мы с ним говорили, достаточно, достаточно продолжительное время, продолжительное и, к сожалению, вот так получилось, что в 2014 году, вот сейчас мы отмечаем его годовщину, он ушел из этого мира. Ну, а больше, конечно же, расскажет о нем Татьяна, которая непосредственно с ним работала, и которая ему помогала во многих проектах его, и э, я очень рад, Татьяна, вас приветствовать у нас в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада вас слышать. Да, к сожалению, Игорь Иванович ушел от нас год назад. Конечно, с его именем связано вообще развитие аюрведы. И он действительно был на таком ведических наук. Вот, вообще во многих областях. Во многих областях. Это эзотерическая астрология, это Кайя Кальпа Йог, это очень интересный раздел тантры. То есть он очень много действительно изучал и на своей практике, то есть все у него на собственном опыте и на собственной практике. То есть знания, которые он давал, это были практические знания. Ну, немножко расскажу о себе. С ним я познакомилась в 2008 году. Это стало поворотный год в моей жизни. То есть я прошла у него обучение по аюрведической терапии и натуропатии. Далее я училась у него аюрведической диагностики диагностике, эстетрической Это все было в Ростове. То есть я тогда жила еще в Ростове на дону Игорь Иванович, он... Мы с вами, Таня, я прошу прощения. Мы с вами оказывается земляки. Я родился в Ростове-на-Дону. Да, где вы жили? Пара. Это, так скажем, для тех, кто со мной не знаком. Но прожил большую часть жизни, конечно, в основном я был, прожил в Минске. Но вот 24 года уже нахожусь в Чикаго в Соединенных Штатах Америки. В этом да южном прекрасном городе и я познакомилась и обучилась. Вот таким дисциплинам, прошла вот такие семинары. Причем так получалось, что когда приезжал Гарри Иванович, у меня было как раз день рождения. То есть я всегда отмечала день рождения с ним. Вот так получалось. Вот. В общем, после этого, естественно, моя жизнь, она изменилась очень сильно. Я поняла, что, я почувствовала, что на мне лежит большая ответственность. В плане то, то что я должна передавать знания. То есть учитель меня научил. Я должна это знание реализовывать, я должна его оживить, чтобы оно не было мертвым. Вот. Я почувствовала ответственность. Естественно, до этого я тоже изучала астрологию, медическую астрологию изучала. Вообще, с 15 лет начала заниматься хатха-йогой, кундалини йогой, рейки. ну В общем, у меня был такой большой, длинный путь. Вот. Астрологию я уже занималась серьезно 2005 -го года. До этого, естественно, тоже изучала. Поэтому все это было для меня, ну, я была уже готова потом. Готова И вот появился учитель в моей жизни. Далее я стала вести его группу ВКонтакте. Я поняла, что нужно знания передавать, то есть там цитаты из его книг, различные видео, аудиоматериалы делиться для того, чтобы делиться с другими людьми. Вот. Потом я переехала в Москву. Москву. И как-то я думаю, что это тоже связано очень сильно с Игорем Ивановичем, потому что здесь проводили семинары, я переехала сюда и сразу же попала на все его семинары и помогала организовывать его семинары здесь в Москве, поэтому вот, в последние вот, 2013-2014 годы он в Москве проводил семинары и я здесь непосредственно мне удалось обучиться и помочь ему в плане того, что я привлекла новых людей, таких молодых, потому что основная масса людей, которые приходят на его лекции или обучаются, это врачи, это взрослые люди, которые от сорока лет, вот, а тут появилась такая новая кровь, то есть молодые, 20-25 лет, 30-35 лет, ну, то есть более такая вот молодая волна пошла, и, к сожалению, вот в 2014 году он оставил тело, а было все как. То есть он поехал на конференцию эрвидическую в Крым и давал лекции о, об и в общем сложно говорить о нем в прошедшем времени ну вот, и он чувствовал себя я хорошо, я просто разговаривала с его родственниками, друзьями, кто был с ним в последние дни его жизни. Он чувствовал себя хорошо, плывал в море, радовался жизни и ничего не предвещало.